Без этого не получится успешный бизнес-леди. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Евгения Майданова, психолог, тренер, наставник личностного роста. Он помогает увеличивать доход в два раза на каком-то этапе и свыше 300 тысяч в месяц. Да, выгодить на этот доход предпринимательницам через мышление и навыки Life коуч для лидеров, для людей, которые понимают, что в жизни нужно что-то делать, чтобы достичь успеха. Сегодня я приготовила серию вопросов для Жени. И надеюсь, она нам расскажет очень интересные моменты. И всех, кто хочет в своей жизни чего-то достичь, это интервью будет суперинтересным. Я тоже на это Ну, что, угу. Угу. ну Я дает. хочу здесь чуть-чуть а, подправить про то, что не только как лайф-коуч, я же ведь в а, большому счету в первую очередь психолог. Я вот как 12 лет решила, что я психологом буду. Так вот продолжаю, свою, уже 25 с лишним лет, людям помогаю взрослеть и свои цели достигать. Просто потом так сложилась жизнь, что клиенты приходили все сложнее, потом появилась там и психотерапия, помимо психологии. И коучинг и бизнес-тренинги, и орг-консультирование. И потом вот судьба встретила, помогла нам встретиться в онлайне, потому что теперь я тоже, так же, как и ты, онлайн-бизнес-леди. Причем в этом году только осознала, что моя частная практика становится бизнесом. Это такой удивительный был инсайт. Я обнаружила себя уже как предпринимательница. Класс. Это тоже нужное осознание На сегодняшний день, правда, в интернете вся планета. Все, кто говорит на русском языке, могут жить вообще в другом конце мира. И мы с ними можем взаимодействовать, работать. Это классные инструменты. У меня сейчас встречи офлайн, Мне там тоже задание дали. офлайн, Знакомиться с людьми. И девушки мне иногда говорят, это ты каждый раз ездишь к клиентам. Я говорю: нет. По всему миру. Я по всему миру с клиентами общаюсь. И это вот... Буквально там, с тремя девушками познакомилась, которые недалеко от меня живут, а вообще, как бы, и осознаю, что это такая потеря времени. На автобусе час едешь, обратно час едешь, да, там, пока пообщались, пока там одна пришла, кто-то опоздал, там еще что-то. И получается, от автобуса зависишь, то есть целое утро теряешь. То есть вообще онлайн это такой удобный инструмент, супер просто. Здесь да, встретились только на то, чтобы провести практику, и все. Уже нет этой потери автобусов, самолетов и так далее. Да, каких-то. Кстати, это одна из Хорошо. фишек. Если вот говорить про тему сегодняшнюю, которую мы выбрали, получается, когда человек начинает mm -hmm. ценить свое время больше, чем деньги, когда он осознает, что деньги ему нужны для воплощения хочу, и лучше mm -hmm. начинает понимать, что он хочет, это уже такое качественное изменение мышления. Да. У меня, кстати, я, знаешь, очень давно уже перестраиваем сознание мужа с темы денег на тему ресурсы да? допустим у него там любимая фраза была мы там бедные ну какие бедные у тебя 4 гектара земли там это деревья которые дают тебе ну по крайней мере для личностных потребления масла оливковое, оливки орешки там и ну вот причем же это тебя дойдет до этой земля. красоты? Боже, скорее бы уже все. Вот... Да, да, да, у нас сейчас цветет миндаль вообще обалденная красота. Это что-то. Обычно в феврале в середине где-то цветет, под Сан-Валентин где-то, а в этом году на две недели позже начали цветение. Ну, очень красиво. И вот э, я его вот в это перестраиваю, говорю, смотри, у тебя есть дом, у тебя есть квартира, у тебя есть там, я не знаю, на даче, он там платит 30 евро за год какие-то там налоги, и все. И у нас э, получается, что свет мы сейчас планируем сделать от солнечных батарей там э, вода у нас привозная из э, колодцев, короче, которые бесплатно набираешь, да, то есть получается бесплатно, ну как бензин тратишь, то, что везешь, но не больше, то есть она получается дешевле, чем дома со счетчиков. Я говорю, вот где богатство, когда тебе не нужно за это платить, а ресурсы у тебя есть. Вот это. И я его перестраиваю вот в эту сторону, и он сейчас уже, ну, понимает, осознает, что, да, действительно эти ценности гораздо дороже, чем деньги. То есть это есть богатство. То есть можно не иметь денег, фантиков, как бы, да, вот на, ну, да, получил, отнес в банк сразу за свет, за воду заплатил, да, то есть все, нет их. А когда у тебя есть эти ресурсы, которые тебе дают деньги, это тоже, кстати один из моментов таких важных, я тоже это понимаю, то есть время и вот ресурсы, которые дает нам природа. Да-да. Да, ну, я даже в я, городах я, люди. Мне, не мне очень понравилось то, что вопросы. ты говоришь, что уметь ценить то, что у тебя есть, и уметь ну, ценить себя уникального, свою жизнь уникальную. Вот из этой точки благодарности и довольства, как знаешь, вот в священных писаниях почти во всех написано, что если у кого есть, тому прибавится, а если нет, то отнимется и то что там это да, да, лишь, да. Ну, не надо. А, а нас старались поменять мировоззрение на то, что вот деньги у нас есть, значит мы богаты. Если денег нет, мы бедные. Нет, у нас, если есть природные богатства, вот когда, ну, в городе, допустим, у нас э, квартира в городе, здесь, ну, на окне ну, сильно не вырастешь огород. Это, конечно же, минус, да? А когда есть земля, и ты там можешь что-то вырастить для себя, это, ну, громадный плюс. Вот в это направление меняю, и прямо по-другому реальность начинает выстраиваться. То есть и мое мышление меняется, и его мышление меняется. То есть вот так вот получается. Да, Лена, мудрость в твоём да. со своим мужчиной, это еще учиться, учиться. мне еще есть чему учиться у тебя в этом плане. Я-то юная жена, Толя. У нас же только первый год. Я думаю, Хотя 16 лет знаком. Все мы друг другу учителя, поэтому... Есть у каждого человека, чему получиться. Вообще, просто у каждого. Да, да. Ну, и вот если говорить про, про всякие да, секретики, uh -huh. про, про то, вот мы с тобой договорились, что мы эту тему будем раскрывать, ну, и про то, что такое, что такое бизнес-ледие, и без чего не получится успешный бизнес-леди? Без леди, без бизнеса и без понимания своего успеха. Можно эфир на этом завершить, но я думаю, что мы что-нибудь интересное еще делать найдем. Да, ну пусть у нас будет сегодня два ингредиента, да? То есть мы там один готовили, но получилось два таких супер важных. Давай еще один ингредиент успеха, который ты очень классно про него рассказываешь. Я просто знаю это. Давай, какой про, еще? Про любовь ингредиент? к себе, про понимание, чего ты хочешь. Угу, про да. понимание, чего ты хочешь, про умение мечтать и воплощать, и брать на себя ответственность за то, чтобы воплощать это. И про то, чтобы не сдаться за шаг до уже конечного результата. Про... Да, Вообще, очень то, многие то, что сдаются. Вот, когда, когда я с девочками работаю у себя в наставничестве или в терапии, в личном сопровождении, мы... Первое, что делаем, это научаем себя лучше себя чувствовать. Причем не чувствовать, как это принято, там хорошее настроение быть, хотя это тоже важно. Но до этого нужно понимать про, то, чувствительность к себе, к своим потребностям. То, что вот в детстве нам всем 100-500 миллионов раз сказали, нельзя. И мы начинаем уже путаться, где я хочу, где не хочу. Некоторые вообще приходят и говорят, я вообще не знаю, чего я хочу. Где можно. Или чужие цели. Или достигал, достигал, придумаешь. того, удовольствия никакого, счастья в жизни нет. Для меня вот успешность и счастливость такие разные немножко вещи. Потому что успешность, можно хреново дучу всего успевать, быть супер-мега-звездой в глазах других, а при этом внутри может быть пустота, если это не твое вообще. Это ужасная, конечно, история, когда полжизни положено на какое-то, кому-то чего-то доказывание, вместо того, чтобы от жизни кайфовать каждый раз в моменте. У меня базовая практика, которую я девчонкам даю, это практика по повышению чувствительности к себе, понимания себя, по осознанным выборам лучшего для себя, прямо в моменте. Потому что нету, мы с тобой живем из этой ипостаси, но, мне кажется, важно вот, проговорить в эфире, потому что, может быть, кто-то не слышит, может, кого-то торгнет, и... потому что нету другой жизни, есть наше представление, есть наша память, причем чаще всего искаженная про какие-то истории в прошлом, есть какие-то э, фантазии, какое-то предвкушение или э, осознанное намерение двигаться в выстраивании какой-то реальности в будущем, но на самом деле жизнь, она в моменте, вот прямо здесь, сейчас. Вот мы с тобой э, находимся сейчас в контакте, нам кайфово, вот мы живем, вот мы друг друга, э, надеюсь, на Достаньте, ощущаем, кайфуем от этого процесса. Вот на жизнь. Вот мы успешные, счастливые богатые. Потому что богатство, оно не в том, что у тебя там плюшкин ты сидишь там на горе, там не знаю, накопленных там, в, в купюр. <coughs> богатство в том, что ты поделиться чем-то можешь. Ну, какой то над связи с высшим ты, как-то ты в сотворчестве находишься. Поэтому, вот, мне кажется, в этот самый главный ингредиент. Понимать свою вот эту уникальность, понимать свою потребность души в том, что ты хочешь создать, какие мечты воплотить, зачем ты пришел в это воплощение, ну как-то какие-то вещи таких высших уровней, а потом все остальное потихонечку начинает выстраиваться и знаешь, есть такая формула успеха у Леонгарда такой, ну, мастер, который изучал в, в разных успешных людей, и вот он вывел такую формулу 50-40-10. 50 это окружение и, или мышление, там есть разные версии, которые я встречала и 40, ну то есть мне, как психологу, как поучу, кажется, что окружение все-таки вторично. Да, когда мы рождаемся, когда какой-то социум на нас влияет, там, в какой стране, в какой семье мы родились, это важно. Но в одной семье могут родиться два брата-близнеца. Вот я лично знаю такую семью. Именно близнецы, не двоешки из одного яйца, а близнецы из разных яиц. То есть у них разный код. Да даже если они однояйцевые были, они все равно будут разными. Ну, просто когда вот из разных разнояйцевых, mm -hmm. то один просто зажигает свою жизнь, хотя ему легко все дается. Оба из в прекрасной семье родились, да, прекрасный потенциал генетический, прекрасное социальное окружение, родители постарались по максимуму все дать. Но один в, в честным трудом при приумножает и выстраивает отношения гармоничные со своей второй половинкой. И, ну, такой труженик э, э, э, Я не могу сказать, что это там какая-то там высокая степень духовности, но человек, которого... Э, э, ты с ним рядом находишься, себе приятно, комфортно, ты э, э, есть за что его уважать. А второй, он восхитителен просто как... Э, ну, знаешь, это высокосортный мерзавец, вот можно так сказать. То есть человек авантюрист просто домой от костей, он в этом прекрасен. Но он просто гробит себя, у него там какой-то триггер в детстве сработал. У кого-то собака напугала, и человек стал прям переборол этот страх, стал дрессировщиком собаку великим. А кого-то напугало, и он всю жизнь боится даже близко к местам, где там собаки могут появиться, выходить. То есть выбор каждого вот мышления, образ мышления, который, выборы наши, которые мы делаем, они, мне кажется, определяют все-таки больше то, в какой реальности мы будем. И третье – это навыки. Вот да. 10% всего лишь на то, что мы умеем. То есть если говорить там про бизнес-леди, то тогда сначала все-таки про то, что леди сама себя выстраивает, даже если она не в семье. Леди, если с детства одни говорили, что важно быть леди, что там входят какие-то 100-500. Я не помню, ты у нас ведом занимаешься. Сколько там качества идеальной жены по ведам? 96 или сколько? Там 196, сколько там? Что и вышивать она должна Честно. уметь и аюрведу знать, и уметь вылечить, и приготовить и пошить и вышить, и гостей принять и все на свете, там кимассутра и 10%. Да, там знаете. очень много. Там 108 только э, красоты, которая женщина должна делать, да, то есть сто восемь всяких, ну, то есть туда, и вышивание, и вязание, и, и кибаны какие-то, и вот устроить эту красоту в доме, и настроить этот дом, чтобы он работал на вас, по вас, то там очень много знаний должно быть. Но это, опять-таки, не все. То есть, как вот сказка про Василису Прекрасную, да, там одна Василиса, вот она Веста. А остальные предпочли накапливать там платье в своих сундуках, золото, там, серебро, вот это, да. То есть, здесь, опять-таки, на планете Земля выбор дается каждому человеку. То есть, одно дело, что, да, есть какие-то цели у каждого, на каждого человека у Бога есть свои какие-то, Ожидания, да? то есть Бог дает много талантов, которые человек может не распаковать, да? то есть просто вот уперся в этого золотого тельца, что вот золото и серебро, вот это важно, платье, вот это важно, а вот все остальное это не ценности, да, там, и все, и они остаются где-то в какой-то деградации, и это во все времена, то есть это не сказать, что там только в наше время. нет, это во все времена, какой-то процент только понимает, что важность... То есть э, мудрецов, это вот, Василиса Веста, это уровень мудреца. Да, то есть Она там даже в фильме в нашем советском показана как примерно 40-летняя женщина. Ну, то есть в древние времена, вот где-то до 40 доживали, дальше не старели. То есть знали технологии специальные, которые, возможно, что ей больше 40. И она еще ни разу не была замужем. То есть она училась эти, вот, все весь этот свой возраст, да, готовилась стать... Супер женой, которая поможет мужу привести к уровню там, успешного, да, там, чтобы все в жизни получалось, счастье распаковали, да, там все, все сложилось. А другие только подсматривают и завидуют, да, вот эти вот ситуации. Ну, вот точно так же, вот это все касты варные, которые мы знаем, да, то есть здесь а, большее количество на планете людей вот, в уровне работяг, просто, да, там чуть меньше такая пирамидка идет, да, чуть меньше это люди. Предприниматели, мелкий бизнес, да, там купцы, как раньше их называли, Выше – это воины, это руководители, это царский уже э, уровень, да, там, и мудрецы, которые там ашемы создают, у них ученики, вот это вот все, это вообще там верхушка пирамидки, то есть самое мал маленькое количество людей. То есть каждый проходит свой опыт на планете Земля. Каждый на своем уровне. Кто-то в прошлом жизни был рыбкой или птичкой, там, я не знаю, животным, камнем, любой другой составляющей. И для них нужно вот эти вот начинающие моменты пройти. То есть из своего опыта понять, что да, если они завидуют, то значит у них есть этот потенциал. Просто бери, распаковывай его, этот потенциал. Да, да, как у, у меня одна коллега говорит, когда зависть обнаружила mm -hmm. в себе, очень важно не пугаться этого, а перефразировать. «Ой, мне так надо». А что я могу сделать для того, чтобы да. это в моей жизни появилось? То есть это да, такое... да, да. У буддистов говорят, что я смущающие чувства, но их можно в мудрость великую перевернуть. Ревность там, в какие-то вещи, которые да. улучшат отношения. Зависть в вещи, которые помогают тебе расти и совершенствоваться, ну и так далее. Единственное, что гнев рекомендуется да, да, да. научиться собладать с ним, для того, чтобы он был защищающим. Но гнев сжигает, как угу. в, в, все позитивные накопления, поэтому нужно быть осторожным и научиться а, быть в Особенно в смотря в какую благость. сторону гнев. Он бывает ну, да, гнев да. божественный, да? То есть, э, э, когда за правду, да? вот как это фильм Брат, брат говорит, э, ну, я, когда, с, когда мы правду. я же ведь не эзотерики стараюсь как-то все-таки. Хотя у меня много интереса, и начинала я, когда в вот 12 интересовалась психологией, в те времена это было какой получается, год, 88-й, 12 мне было. И тогда очень сложно было найти что-то толковое по психологии, ну там, помню, книжка была Владимира Леви про неординарного подростка, про то, как он сам себя выстраивал, про... Ну, в общем-то, очень мало mm -hmm. было в литературе. Но зато мне посчастливилось 14 встретиться в Артеке. Мы, помню, выиграли с клубом поездку, международная смена социально-психологическая. Очень было интересно. Прямо на море целый месяц жили. И там было куча интересных людей. Была смена международная. И ждали и, и американцев, и еще кого-то. И там очень с сразу со, со всего со союза бывшего тогда, что это как раз где-то 91 как раз перед всеми вот этими перипетиями. Артек еще был бесплатный. И мы были последняя смены После этого Артек стал платным. Мы там игру организовали. Это вот про роль личности в истории. Вроде а мы тоже внесли mm -hmm. свою влепту в то, что Артек стал платным в тот момент. Mm -hmm. Это было, конечно, когда я это осознала, насколько наше одно слово в каком-то месте, то есть надо отслеживать про то, что ты думаешь, что ты чувствуешь. Все наши мысли, чувства, слова и действия, они все влияют на реальность происходящую, так или иначе. И количество накапливается, в качестве прирастает, Поэтому важная такая штука, про что я говорила. А, про эзотерику. Что а, я там встретилась и с йогами, и с настоящими, которые там на снегу спят, у них там ситхи открыты, там материализовать какие-то вещи, как-то события ряд какой-то, которые могут там месяцами не есть. Там были а, настоящие био какие-то там, там куча этих разнообразных, там которые там и поле читают, и экстрасенсорные способности в них развиты, и которые знают нюансы, например, я помню, для меня такой шок был, что правильная женская ступня должен большой палец быть больше, чем второй указательный на ноге, получается. Тогда это будет гармоничная вот женщина, ей можно там массаж ступнями делать, ходить там мужу по спине. Если у тебя второй палец указательный там больше, чем большой на ноге, то значит ты слишком будешь доминировать в семье, вот у тебя такая предрасположенность. И поэтому надо быть аккуратной в этом месте. У меня такая прик... предрасположенность. И Я помню, я в шоке была, когда вот если у тебя на пятке рубец там, что, оказывается, это первая встреча у меня такая была с тем, что все взаимосвязано, и что есть исследования, которые веками, тысячелетиями накапливались, что к этому не надо относиться, как к какой-то ерунде, к сказкам, что в, в, сказка ложь да в ней намек, добрый мол, сморок. Во всем есть зерно истинное, нужно смотреть. И вот сейчас современные исследования все больше и больше открывают, что вот эти древние знания, они, оказывается, коррелируют с современными научными уже данными, то, что мы прямо не как чудо воспринимаем, мы можем уже это объяснить там с точки зрения физики, математики и там экспериментально доказанных вещей. Вот ты говоришь про 40 лет, например, а в психологии 40 лет наступает зрелость. мы по современному подходу в 40 лет мы только можем считаться взрослым человеком. Можешь себе представить? Удивительная история. Да-да-да. Это неудивительно, потому что вот в Золотом веке были длинные жизни, там, допустим, царь Даширадха правил 12 тысяч лет. Это, ну, там, такая яркая личность э, в истории, да. А до этого его там отец правил сколько-то тысяч лет. То есть он э, в таком в преклонном возрасте вообще у него появились наконец-то дети, да. Там у него дочка э, постарше, и он сына, сына хотел. И вот в очень преклонном возрасте у него появились четыре сына. То есть такие ситуации рассказывают. А наши жизни укорочены из-за того, что мы сейчас в мегаполисах живем, чем дышим, какую воду пьем, что кушаем. да, там У нас выбора большого нет. Очень много убрано и еды, необходимой для человека, чтобы продвинуть эту фарму, да? которая вообще никого не исцеляет. Да? Там только бизнес на, на людях делают. То есть Здесь это все. И что такое эзотерика? Это тайные знания, которые в древние времена не давались каждому. То есть только мудрец, и там частично мог с мудрецом советоваться царские особы. Да, там. И остальные люди, даже не все, имели право приближаться к астрологам, чтобы спросить какие-то э, знания, чтобы там, улучшить свою жизнь. Не имели права приближаться. Даже за советами некоторые не имели права приближаться. То есть это было прерогатива только избранных людей на планете. И неспроста это было, потому что э, знания считались оружием. То есть если человек, не умеющий понимать вот этот баланс мировой, да, чтобы соблюдать этот баланс, гармонию, может использовать во, во, во, это, во зло да. эти знания. И поэтому эти знания не давались. То есть учитель ученику передавал, и учеников выбирали. Там не из каждой касты брали ученика. Там учитель была такая история, что ученик... Он вообще был по рождению царской особой. и там вообще мама его была очень маленькая, и служила одному мудрецу, и тот дал ей мантру что говорит, читаешь мантру какому-то Богу, там Богу солнца, например, она прочитала, да. И он приходит Бог Солнца, и дает ей ребенка. Она была несовершеннолетняя, и маленькая ей хотелось проверить, правда ли, мандра работает. Но она проверила: пришел Бог Солнца, дал ей ребенка. И она не могла его принести во дворец, потому что она бы испортила репутацию отца, свою, бы, на ней бы никто не женился. То есть это было ну, страшное что-то. И она в корзинку ребенка и пустила по ганге. И его усыновили там, семья Колесничева. Ну то есть у ребенка способности лучшего лучника на свете, а его так и не, не признавали долго не признавали он там боролся прям, такие способности у него были, его в никакие школы не брали никуда, он мог лучше чему-то научиться. И он там, он и еще один человек, были двое лучшие лучники, но у того все сложилось, они были дети одной матери. Как бы да, тоже от богов, она при помощи мантры от других богов, да, как бы получилось. И его так и не признали. И вот здесь вот это вот как бы, а, его проклял все таки мастер, к которому он пришел, наврал свою касту, да? и тот мог посмотреть, как бы, по-настоящему, правду он говорит или нет, он ну, не посмотрел. Научил его всему, но в конце, когда он понял, что он из семьи колесничего, он его проклял, он ему сказал, что все знания, которые ты получил, в самый нужный момент ты забудешь. И он забыл, и это стоило ему жизни очень раннем возрасте, на военных действиях он потерял свою жизнь, благодаря тому, что проклятие сработало. Так что знания – это просто тайные знания, которые не даются всем. И психология – это какая-то часть из этих знаний, так же, как астрология – часть из этих знаний. Если раньше это было как одно целое, там, да, психология, астрология, нумерология, я не знаю, васту, еще там какие-то науки, все вместе изучали. Мудрец должен все был знать. То есть сейчас это все расчленили на кусочки и выдают вот кусочкам. То есть их все равно все надо в одну кучку собирать эти знания и тогда больше ну, результатов. Деланьчика, я тут с тобой Играды вообще не спорю. Я, я считаю, что когда говорят или это, или это. Это неправильный подход. Вот в буддизме говорят не или это, или это, а и то, и то, и еще 125. И вообще вселенная вечно беременна возможностей. Да. возможностями. И вот мне, ну, да, как, да, вот, да. человеку, который работает с мышлением и навыками других людей, мне вот важно, чтобы те, с кем я встречаюсь, пусть даже это там ребенок подросток Вот у меня один из проектов моих любимых, телешко, там детки, подростки, там ну, школьники, там старшие школьники, младшие школьники. И вот у меня, я на них смотрю, и я вижу вот этот потенциал. Ну просто Бог дал дар, который вот реализуешь. Ты смотришь на человека, и ты видишь, там столько этого богатства внутри. Вот здесь, вот если чуть докрутить, здесь немножко, и она прямо расцветет вот это начнет все это. И ты прямо вчера буквально с подружкой встречались, она вот директор в этом проекте это ее франшиза, потрясающий проект уже с 2016 -го года, наверное, она в Курске у нас его запустила. Такие потрясающие дети. Вот она вчера показывала, гордилась, чтобы я тоже могла разделить радость. Там есть Раньше я активно участвовала в этом проекте, а сейчас вот больше в онлайн-практике. Елена, это было такое до слез умельно смотреть на этих деток, как они первые кадры, а это э, телешкола, это медиашкола для детей ну, успешных. Ну, вернее, для того, чтобы они были успешными в жизни, то есть она помогает вот им и мета-навыки формировать, то есть там уверенность, зрелость, креативность, вещи, связанные там с коммуникациями, с лидерством, и медиа-навыки, чтобы они могли, потому что сейчас без интернета никуда, они вот уже сейчас формируют портфолио. Вот буквально вчера она дописывала характеристику для девочки, которая поступила в Чехии, по-моему в какой-то вуз, и там вот ее портфолио, связанное с медиа, очень ей пригодилось. Хотя я помню эту девочку, она пришла, ей было 6 лет, еще она была дошкольницей, мы просто некоторых детей активных брали. Так, Лена, это такой кайф, когда вот смотришь, и эти малыши становятся звездочками, как они раскрываются, как они... И вот и, и другой человек, когда ко мне приходит, взрослый, и я смотрю, там вот это вот богатство, и можно... Посмотреть, что не надо выбирать вот какие-то. Можно из. Знаешь, про меня смеются иногда, что ты Жень пытаешься все время впихнуть невпихуемое. А мне хочется прямо, чтобы вот и это, и это, и как из этого можно что-то интересненькое сделать. Но можно же ведь совмещать и. В каждом это по-своему будет совмещаться. То есть самое главное, чтобы человек понял, да. а какой сосуд из себя он хочет слепить, где у него там узкие места, а где он хочет, допустим, расширить. Знаешь, я бы с гончарным делом. это ты, знаешь, помнишь метафора про то, что Бог дал тебе глину и сказал, лепи, что считаешь нужным. Вот эта метафора вообще огонь, по-моему. Очень, очень Шикарная, есть, да. У тебя, у тебя ты, ты не просто какой-то заданный. То есть, не, да, есть какие-то предрасположенности. Ты, например, там, если родился негром, то тебе сложно. Вот Майкл Джексон так и не смог белым стать. Да, это Прям случилось в каких-то или там ты, э, но если ты родился в какой-то, э, в каком-то городе, ты можешь приехать в другой город, который тебе больше по душе, или он тебе там э, как-то э, больше возможностей у тебя появится. Если у тебя э, в остальных вещах э, нет жестких э, каких-то ограничений, которые точно ты э, можешь менять, то, пожалуйста, просто пробуй, делай. И вот здесь вот важная история, что ты будешь выбирать, что ты будешь лепить из тех возможностей, которые у тебя появились. Потому что ну, тут просто силу духа надо воспитывать, наверное. Лучше не, не сдаваться, не врать себе. У каждого есть уникальные какие-то способности, которые человек должен раскрыть и стать вот творцом вот в этом направлении. То есть что-то он умеет делать лучше, чем другой. И вот это в астрологической карте, там две минуты разница в рождении, вот даже двойняшки, две минуты разницы, две разные личности. То есть нас там привязали думать гороскопе знаки зодиака, да, там все знают про свои знаки зодиака. Я вообще за полтора-два часа астрологической сессии знаки зодиака никак не касаюсь. Вообще даже их не рассматриваю, потому что все про них знают. Но там очень много других кусочков мозаики, которые дают, создавают вот эту картинку общую, да которые стоит рассматривать. То есть по гороскопу И... можно дать рекомендации человеку по дате, если он знает точное время рождения, можно дать рекомендации про то, как ему в жизни стать успешнее, ну, где соломки подстелать, да. а где выстрелить. Это очень интересная да, тема. Да, да, Я да, бы да, хотела бы там отдельный эфир. С, проект, с, разных, с разных ракурсов можно это все увидеть. То есть если три ракурса повторяются, то это вот прям стопроцентное. Да? И вот там смотришь много-много ракурсов. И соединяешь их все в одно, и получается какой талант, способность, вот, какая задача на жизнь у человека. Да-да-да. То есть это, что такое зодиак? Это 28-30 дней. Да? То есть представьте, какая широкая, э, это, сколько людей там родилось, да? если каждые две минуты рождается ли, разная личность. Лен, ты можешь привести разные... какие-нибудь примеры, вот mm. как у тебя ты сделала? А, ну, раз мы сегодня про бизнес, а, успешных бизнес-леди, без чего? Без понимания да? каких-то своих предрасположенностей, ну, какой-то своей уникальности, без понимания, где какие сильные стороны, слабые. Мы вот когда с менеджерами, с управленцами работали, мы всегда говорили, братцы, вот у вас есть какие-то сильные качества, их и качайте. Потому что если вы попробуете вкладываться в слабые зоны, вы Можете просто выгореть, да. и результата так быстро не будет. А вот если ты умеешь компенсировать, ты знаешь про свои слабые стороны, и ты их умеешь компенсировать, и в команду себе берешь людей, которые тебя усилят, и с ними умеешь выстроить отношения, так что на общий результат, на общую цель. Причем ты, как лидер, задаешь эту цель, этот вектор, да, и ты в этом направлении людей за собой ведешь. Причем не обязательно, чтобы они у тебя в команде прям были. А это может быть нетворкинг, если, например, про бизнес-следия говорить, да, что если она осознала, если у нее есть вот, драйвит, ее, как вчера, у меня ребенок на занятии вчера занятия вела с детками, а девочка говорит, я вот хочу, что вот до, до идеала мне остался один шаг, понять, что, какая у меня цель в жизни, что меня дровит. <свят> Молодец, правильно? Если она понимает, про что мечтать, ее эта мечта будет притягивать. И дальше это уже технический навык, про то, что там декомпозицию какую-то там посмотреть, с кем там связано, это уже там вопрос. А вот когда есть вот от чего глаз горит, от чего утром встаешь. с... <свят> С удовольствием там живешь, вкусно тебе жить, кайф на тебе жить. Даже если когда сложно, тебя вот, это вот маяк этот он будет зажигать. Вот получается, что в да. астрологии есть инструменты у тебя, да что можно вот человеку помочь, если самоопределиться, да? Да, конечно, конечно, там очень круто все это определяется. То есть вот э, те родители, которые приходят с детьми, вот моему внуку он только родился, мне сказали там, вот восток это родился, вот только, я сразу составила карту. И я, я понимаю, уже маме сказала, как, как твоей, да, так звучит что, вообще. Вкусно. что у него там Марс э, ретроградный, что нужно смотреть его больше в спорт отдавать, чтобы это все сгармонизировать, гармонизировать. Еще что-то, то есть сразу рекомендации дают. И все, начали смотреть за ним. Не хотя бы дочь меня толком не слушает, но полностью на карту э, послушать все полтора часа два не пришла она, но какие-то моменты я ей забрасываю. Вот здесь, вот здесь обрати внимание, вот здесь. И она старается обращать это внимание. И нет нет пророков в своем сказали, отечестве, хорошо. Далин, как я тебя понимаю, мои тоже. Да, да, не да. увидели, да, какой да, уровень да. дохода можно сделать за день, то, что некоторые месяцами делают. Сказали, о, а ты не кино в, теле, в интернете, оказывается, смотришь. Мы думали, ты там бездельничаешь. Да, да, да, да. Ну, это так всегда семья. Муж тоже у меня одно время говорил, астрология – это фигня. Я говорю, ну, хорошо, не вопрос. Зарплата не спрашивай с меня. Раз, это фигня, все, мне же лучше, да? И вот я а... эту тему про мужа тоже очень хорошо тебя понимаю. У меня такая боль была: мы, когда вот начали вместе жить в том году, вот у нас скоро будет годовщина свадьба. И он, когда видел, что ну, он, он, он, мы 8 лет были вместе, 8 лет не общались. И вот съехались прям сразу как-то днем и все, пошли расписываться. И то есть, получается, он меня заново узнавал. И он видел, что вот я онлайн занимаюсь практикой, он, да, психология далека, вот такой у меня земное учение, мы оба тельцы, но разные, кстати, про гороскоп. И он говорит, инфо какое-то, как можно, что ерунда какая-то. И, ну, мам, мне обидно, потому что это мой любимый человек, как он обесценивает. Ну, и мне звонят клиенты, как-то такой период был, почему-то клиенты сами по себе я не просила, сами по себе звонили с благодарностями, там, у кого про что жизнь изменилась, там, как-то а я сижу, у меня до слез, во-первых, я радуюсь за людей, до слез, сентименты, а во-вторых, мужу говорю клиенту, пожалуйста, можно я на громкую связь поставлю, тот муж зашел как раз, скажи ему, потому что он думает, что я инфо что фигней какой-то мы занимаемся, пожалуйста, вот расскажи, как изменилась твоя жизнь, чтобы повторить то, что вот ты говорил и муж такой, когда это послушал, говорит, ну ладно, ладно, не инфо но все равно <смех>, я буду держать типа ухо востро, <смех>, чтобы жена ходила с гордой поднятой головы. Ну, это хорошее, конечно, такое. Мне это нравится. Ну, я Тебе просто научилась, вот как это, э, спокойно отреагировать. То есть у каждого человека своя точка зрения, и все. Мой муж э, поменял э, точку зрения, когда он понял свое предназначение, когда я ему говорила, что вот тебя там. Не, не стройка и не земля, да, то есть ты можешь это как хобби иметь, но вот самое большое предназначение, он много читает, хорошо знает историю, там, это редко в Испании, много mm -hmm. видео смотрит на ютубе, на вот такие темы, с ним, когда идешь куда-то вот в какую-то поездку, он как гид рассказывает вообще там интереснейшие истории про все. я ему говорю, вот гидом тебе надо было yeah, быть, и я записалась в одну такую вот этот, э, этот, этот, э, страничку, где приглашают, редко, правда, но приглашают там группа русских, и вот нужно поводить их по, по Гранаде и рассказать какие-то истории. И вот, э, короче, мы так погуляли часа два, и заплатили нам 70 евро за эти два часа. Для него вообще иногда он 8 часов за 50 работает, да, то есть для него это за два часа 70 евро, и он говорит, вот, вот, что мне надо было учиться. То есть он сам это почувствовал. А когда я ему объясняла, он не понимал. И вот я ему говорю, что я вот здесь, вот это мое предназначение, я кайфую, я могу 24 часа в сутки это делать, и я не, не устаю. Мне прям вот ощущение кайфа вот в, этом, в этом направлении работать. И он понял меня вот после этого. Так что здесь очень важно для успеха, конечно, понимать, что, какое наше предназначение, да, где мы сильны, да, вот этот момент еще. Да, вот вторая моментов, часть, которую получается. мы с тобой затронули, получается, Лена, она про отношения все-таки, про понимание себя и понимание, mm -hmm. как тебе надо, чтобы было в твоих отношениях, и какое тебе нужно окружение, чтобы тебе кайфово было вот это свое предназначение воплощать. Ну, то есть, кто тебе нужен в ближнем круге, в среднем, там, в дальнем, круге? какой тебе нужен партнер, какой тебе нужен там Наставник, какой тебе нужен э, круг единомышленников, э, какое сообщество ты будешь создавать, там с какой твой идеальный клиент, с кем тебе кайфовее всего работать, или там как-то взаимодействовать, там кто твои mm. партнеры, с которыми в кайф. Вот мы с тобой сколько лет уже знакомы, и каждая встреча у меня праздник. Ну, То, что такой резонанс, мы вроде разные, но при этом есть по ценностям совпадение, и от этого такой, ну, кайф жить. Это не труд, это кайф. И получается, да, вот, и когда... когда делаешь то, что ты любишь. И в, и в отношениях близких, вот, мне кажется, знаешь, у меня был период, когда я уже все, я думала, что мы сможем никогда не сойдемся, и экспериментировала там кучу всяких, и тренинги, и работа над собой, и разные эксперименты в отношениях. Там, как будто, знаешь, не знаю, там 100 жизней прожито за эти восемь лет. И я понимала, что без откликов в сердце, то есть еще когда мы с ним сходились, я тоже интересовалась и раскопом, потому что у меня была однажды, вот, несмотря на то, что я до того, как пришла в официальную психологию, там бизнес-психологию и в коучинг, у меня все равно, вот до этого у меня было очень много интереса и к нумерологии, и к физиогномике. Я там и сама астрология интересовалась. Моя первая свекровь, состоявшаяся лет в 13-12, уже меня там это готовили в невесте, потому что я, я из-за чего знаю это про эти качества жены идеальных. Она занималась тоже астрологией, и веды читала, там ледяную ванну принимала, и вот, очень умела натальные гороскопы составлять. Она там симфонической музыки меня приобщала, там, и ко всем там, другим этим. Такая потрясающая была женщина. Так, к чему я, Женя, могу потеряла про отношения mm -hmm. а, и что про физиогномику да да да да, да. и вот про, про самое что я знала что муж у нас с ним гороскоп в... мы с ним ну так как говорят в... люди кармическая связь что мы друг другу для того чтобы становиться лучше развиваться несмотря на то что в какие-то моменты это сложно и вот доверие от настоящего гороскопа у меня появилось сейчас я вернусь к теме про отношения а, у нас был момент, мы создавали группу, когда еще на третьем высшем учились на гештальте, там были более опытные мастера, и у них был микс из гештальтерапии, а, они интересовались тантрическим буддизмом, а, йогой, у них какие-то были группы, там, я впервые тогда встретилась с картами Таро, как метафорическая, ну как про, про, проективными методиками. И вот они приезжали с группой «Мужское и женское», я помню. Мы собрали им группу. И благодарность за то, что все сложилось, все удачно очень прошло, они мне сделали натальный гороскоп. Это первая моя встреча была с настоящим мастером, который понимает не просто про астрологию, а больше и профессионал. И я почитала, но тогда интернет был очень слабый. Это было уже давно, я уже даже не помню, 200, 2000 какой-то там год. И у меня... Не, как сейчас вот современные документы, они отформатированы, а тогда был какой-то такой вариант документа, где буквы и строки уезжали черти куда, и читать невозможно было, какие-то обрывки фраз. а У меня тогда был такой период перемен, я приезжала в Евросеть тогда поступала работать бизнес-тренером, уехала в другой город, и в, этот гороскоп затерялся где-то в компьютере. И когда я вернулась домой, уже в, пожив год, в, или там около года в другом городе, в Воронеже, и вернулась уже филиал мы здесь добились того, чтобы в Курске открыли, чтобы дома все-таки жить. И я нашла этот гороскоп. Лен, я обалдела, потому что я всегда, вот как только я точно поняла, что я иду как практически психолог, а буду помогать людям а, становиться счастливее и успешнее, по карьеру строить, выстраивать ну, жизнь мечты своей. я думала, что это будет только психотерапия. Вот клиенты, ну, группы, и тут вдруг я обнаруживаю в этом гороскопе, что у меня по звездам, она сказала, что у меня деятельность будет связана и с продажами, и с развитием управленцев-лидеров, и с международными какими-то компаниями. И, пере... и будет переезд в другой город именно вот в этот период, когда я переезжала в Воронеж, когда я потеряла этот гороскоп. То есть я до этого места не дочитала, оно там убежало куда-то. То есть если бы это я почитала, и потом это как-то повлияло на принятие моих решений и разворот событий, ну я бы еще тогда ну, как-то... Не, не, я бы так не поверила в это. А когда можно по звездам просто подать рождения, человеку, рассказать такие подробности, я не собиралась уезжать из моего родного города а, вообще никуда, никогда в жизни. Просто вот у меня какая-то такая была жесткая установка в этом месте. И тут вдруг вот так свершилось. Удивительно. И правда потом жизнь разворачивалась так, что были и у продавцов мы готовили, и управленцев сколько лет мы там в крупных корпорациях, и даже там около политические движения. И это, очень... и это интересный такой разворот карьеры, если бы девочек-девушек готовили бы с юности именно хорошие специалисты, потому что много народу, которые просто ну, называют себя мастерами, но на самом деле вот такие четкие, ясные прогнозы они делать, конечно, не умеют. Это... Одно дело, ты там в интернете какой-то автоматический тест прошел, и тебе там что-то, какие-то общие положения, как, знаешь, в желтой прессе. Типа, а у близнецов сегодня встреча романтическая. Mm -hmm. а у, а у тельцов покушать надо, потому что не кушать любят. <laughs> будет им счастье. Ну вот то, то, что, то, что делаешь ты, насколько я понимаю, насколько мне откликается, это примерно вот из этой области. Когда можно такие четкие, ясные, неожиданные, возможно, для человека прогнозы. И это, конечно, круто. И, угу. и в плане отношений Можно очень получается... много глубины увидеть в натальной карте. Очень много глубины. Там же дополнительные дробные карты. Там ну, много. Там созвездия Накшатрами, которые называются, которых 28. И они там существуют гораздо больше, чем Зодиаки. Да? То есть как бы Зодиак – это тоже созвездие. Да? Но оно существует там, я не знаю, 200 лет, может быть, или чуть больше, 200. А Накшатры существуют со своими историями, которые влияют на нас, да, то есть это ну много там, много, очень много, так что. Ну, да, знаешь мне вот что нравится это в тебе? Всё, Или... всё, всё знаешь вот эти древние штуки? Сознание. Люди многие говорят, что вот там. Ну, типа сказочник, волшебник такая, может быть, что. Но я тебя знаю как человека, который сама была предпринимателем долгие годы, ты столько всяких задач решала, что я знаю, что у тебя прекрасный ум. Там где надо сделать какую-то таблицу Excel или там дебит с кредитом свести, там высчитать там рентабельность, там, может, для тебя. Ну, ты сама предприниматель, бизнесмен. Вот как вот это вот сочетается удивительно, вот это восхищает меня. Вот в таких как ты женщинах единицы. Это и и я постоянно я да, могу сказать, вот у меня... что Бог вел. Бог вел. У меня когда-то в детстве была любимый кружок, в который я ходила, театральная студия. Многие э, мои коллеги, с которыми мы там ставили спектакли, реально ушли в кино, в театры и добились больших успехов. А я как-то в этом вот не увидела. Но оказалось, это для меня все равно важно, потому что сейчас перед камерой сидеть, очень многие навыки мне сейчас помогают, да, чтобы э, дальше двигаться. То есть э, я в какой-то момент в своей жизни не понимала, для чего мне это надо. То есть это было просто хобби. Оказалось, все вот сейчас соединилось вот это вот в одно, да, и все это нужно. То есть ничего просто так в нашей жизни не происходит, ни один опыт. Для чего-то он. Какие-то мы навыки тренируем, раскрываем, распаковываем свои. И вот, Лен, как ты думаешь, а вот ты могла бы стать понимать. хорошим астрологом или хорошим наставником, девочкам твоим, которым сейчас помогаешь в жизни мечты воплощать свои истории любви, счастливые создавать, причем девочкам разного возраста? Вот, как ты думаешь, если бы ты не прошла тот путь, который у тебя был, если бы ты там сопротивлялась и сказала бы, все, я не хочу вот эти задачи реализовывать и вообще сяду, буду горевать. Можно было? Я вообще с детства научилась вязать, там года 4 у меня было, когда меня бабушки уже научили вязать. Потом я пошла в кружок тоже вязальный, и когда я заканчивала школу, у меня была цель модельер трикотажного производства. То есть я поступала и каждый раз не, добра... не добирала один балл. Еще раз поступаю, опять один балл не добираю. То есть как вот Вселенная мне ставила палки в колеса. То есть вот если бы я туда ушла, то все, меня бы оттуда не вытащить было бы. То есть я там где-то бы вот зависла в своих грусти, в какой-нибудь унынии вот и не, не шла бы дальше. А жизнь меня постоянно испытывала, придумывала мне какие-то испытания. И вот я оказалась в Испании в конце концов. Да? То есть это вот все сейчас бы уже назад хотелось бы вернуться, но дочь не хочет. То есть все равно какие-то испытания, и я за них очень благодарна жизни. Потому что вот просто в России и Волгограде тоже у меня бы не было распаковки моих способностей. То есть мне нужно было пройти вот эти вот э, какие-то пути, сложные пути. То есть жизнь вела действительно вот где-то к 40 годам мне стало понятно, что мне нужно в моей жизни. Вот реальность это такая. Так что да. Женя, знаешь... следующий вопрос, да? Mm -hmm. <къем> можно ли э, получить успех, не прилагая усилий? Вот мы, как раз, по-моему, про это сейчас начали обсуждать. Про то, что если ты mm -hmm. думаешь, что вот сейчас раз, на тебя свалитель метеорит счастья, но ну, не придавит ли он тебе на смерть, как сказала одна из моих иностранцев. Если бы прямо раз, можно. изменения могут произойти мгновенно. Это мы с тобой знаем. Может, mm -hmm. есть люди, которые там, я вот в одном чате состою, там психологи, которые работают с бессознательным активно в первую очередь. Особо там, ну, частично, лишь касаясь там бизнес-тем, каких-то навыков. Потому что бессознательная, конечно, мощная история. Можно, можно договориться с собой так, что все будет легко и без усилий. Это тоже такой труд внутренний. Но будет ли интересно жизнь, если не будет вызовов? И вообще, будет ли жизнь, если не будет каких-то задач? Жизнь это все время изменения. Грустно будет, скучно. У меня в 20 днях, или потом гордишься. Да, да, да. Mm -hmm. вот человек зарабатывает уже. Ну, кому-то это много, кому-то это мало. Я говорю, сколько у тебя доходов? Он говорит, ну, где-то 3 миллиона в месяц. Вот. Причем это у него не то, что это же ведь тот уровень доходов, когда это не он стоит там у станка. И качает, там, зарабатывает своими там, руками. Да? А у него организовано несколько бизнесов. Где-то он там, партнер, где-то он инвестор, где-то у него там команда работают. И он говорит, а я занимаюсь вот, наставничеством, я участвую в образовательных проектах онлайн, потому что ну, мне это интересно, мне хочется помогать начинающим тоже, чтобы они были такие же успешные. Вот у Рыбакова, по-моему, там фраза была такая, что тоже что богатым людям выгодно, чтобы вы богатели. И мы... интереснее, чтобы было... И, ну, было с кем играться в... Др... драйвово. И... Если... Если у тебя в... просто ты, допустим, родился а в семье, где я, знаешь, сейчас начала про это говорить, и вспомнила почему-то про Будду, про то, что человек родился, у него все было, и он пошел искать... Mm -hmm просветление, пошел искать, как можно помочь другим страдать меньше. Да, наследным принцем был. И... Жень, ну вот скажи, много ты знаешь случаев, когда человек не прилагает усилия, а у него раз и получилось вот. успех? такой Наверное, ни одного. Могут быть какие-то разовые штуки. Ну, например, договоренности внутренней с собой. Я, у меня такой опыт был. Делаем медитацию с одним из мастеров. Внутренняя договоренность буквально в течение 5 минут срабатывает. Меня звонит клиент. А, ну, мы экспериментировали, можно ли договариваться на деньги с самим собой. И в течение 15 минут у меня на карте, вот я подумала, какую сумму я готова прямо сейчас принять в течение там, максимум 15 минут. Ну, пять тысяч нормально. И бац, звонит клиент, записывается и вносит предоплату на занятие у меня на карте деньги. Это было удивительно, когда первый раз такая договоренность. опять-таки, получила до этого, чтобы это сработало? Конечно. То а есть какой путь огромный. Это же я знаний. уже сколько лет этим занимаюсь. Это же для того, чтобы психика... Вот мы с девочками, у меня есть курс, а который рю. я дарю в наставничестве в подарок. Он связан с тем, что они э, на регулярной основе изучают внутренние метафоры и научаются договариваться с бессознательным, понимать, понимать язык. У нас же ведь мозг он, упаковывает информацию не словами, не какими-то там э, и, и крестиками, новликами, а образами. Поэтому вот в там какие-то картинки у нас там внутреннее кино, это внутренняя жизнь наша, она вот там угу. упаковывается. Там до часа у нас упаковывается интеллектуальная информация, когда мы спим, мозг там перерабатывает по полочкам раскладывает. А в, до трех у нас перерабатываются уже вещи, связанные с эмоциональными штуками. Это важно в это время спать хорошо, для того, чтобы хорошо там все упаковалось, чего бы не мешало. И вот, получается, вот эти образы метафоры, и метафоры, с ними можно напрямую научиться разговаривать. Вот, сейчас модное направление, мак-карты. Мы с тобой их тоже периодически пользуемся этими штуками. Mm -hmm. Я думаю, что много девочек, которые будут смотреть, сталкивались так или иначе. Но мне кажется, вот самым интересным это вот одна из специализаций у меня была там на основании такой авторский курс, там и арт-терапия, и а, музыкотерапия, и иммагинации. Это не медитация, а это когда ты определенные фразы включают такую память в, и такая энергия, ну, в, в, что такое архетипы, наверняка смотрящие нас с тобой эрудированные девочки я знают, что это такое, вот ты как будто прикасаешься через вот эти а, фразы к этой энергии внутри себя этого архетипа и вот эта сила архетипа она начинает пробуждаться и ты встречаешься с этими образами с которыми научаешься внутри вот в процессе там буквально 10-15 минут ты вот эти регулярные потому что хорошие большие результаты они же приходят вот как ты говоришь да успех мгновенный может быть ну там счастье может свалиться какой-то кусочек но вот в целом это же интересная такая игра ты вот делаешь маленький шажочек потом еще один и вот вопрос не в том чтобы ты там прыгал на большие расстояния можно конечно прыгать, но это все равно в какой-то момент ты устанешь, тебе надо лежать. А вот если ты каждый день по чуть-чуть маленькими шагами двигаешься, но регулярно, у тебя формируются новые привычки, у тебя формируется новый образ мышления, новый образ жизни, ну и так далее, там, новое состояние. Ну, над чем работаешь, куда внимание, фокус. у тебя даже есть источник, который там позволяет все прорастать. Вот, если ты фокусируешься и регулярно двигаешься в том направлении, которое тебе нужно, если ты правильно определил вектор, потому что если там э, немножечко, так же как и в астрологии, там точно нужно время знать рождения, да, потому что там до секунд разница. Так же и здесь, если мы вижу, себя сформировали, и знаешь анекдот такой есть про то, как в пустыне э, джина значит э, человек поймал и говорит там, ну чего он там хочет, там много воды, женщин и так далее. Ну, говорит, так будь ты унитазом. Вот, это же некорректно загаданное желание, некорректно заказать белым. Мечта. Да, белым, да, да. Да, да, Очень показательное, что. Это уже про бизнес-навыки, про формирование хочу, как мечты воплощаются в жизнь. Но это здесь уже надо понимать, что цель вот сформировать потом там, или план к ней выстроить там когда что я буду делать чтобы точно к этой цели дойти там как корректировать по пути если форс-мажоры какие-то новые там до новых приходят или декомпозицию сделать там от, обратно но ну, это уже там, для других тем я думаю можно будет воспользоваться но, это быстро, буквально у, срочно... у меня при... а, буквально у меня вот а, нет, на днях я даже пост там написала а, в феврале На февраль плани, планирую, да, на февраль план там прописываю, и одно из желаний у меня ну, потерять 5 килограмм. Не дописываю, чтобы это было безопасно для меня, и э, вселенная видит, что я так специально ничего делать-то не собираюсь, чтобы эти 5, 5 килограмм потерять, и нас приглашают в гости. Мы идем в гости, и в доме было очень холодно. То есть у нас там большая компания была, 11 человек, и э, все замерзли, все простыли. Я в том числе с 2008 года не простывала, тут раз. Пришлось э, трое суток на воде побыть, ничего не кушать, только питье, теплое-теплое питье, чтобы организм быстрее восстанавливался. И 5 килограммов я потеряла. И когда пересматриваю, уже пишу «Новолуния, на план на март», я думаю, что же там в феврале написала. Я думаю, о, я не забыла уже, что я там 5 килограммов планировала потерять. Но я их потеряла. То есть, да, тоже аккуратно-аккуратно нас с желаниями. Ну, видишь, мы с тобой чуть-чуть по-разному, получается, волшебничать учим. Одной, одни инструменты, другой другие. Я, значит вспомнила сейчас истории, там… Одно время я увлекалась историями, читала там про этих тантрических великих учителей, про то, какие там у них рассказывают, какие события, как там в жизни у них там что разворачивалось. И они вот ходили друг к другу, ума пытали. Там зарабатывали кучу денег, потом приносили, значит, хотя у, учителям эти деньги не особо-то были нужны. Они но просто вот они пришли, значит, принесли там, все, все продали, там принесли, сели у ног учителя и говорят, так, все, научи меня. И они там всякую ерунду. Помню, один из великих просветлений не достиг, пока учителя по голове башмаком не ударил, каждому индивидуальный подход, но они вот кто-то там на болото ходил, чтобы какие-то практики научиться, а на самом деле там, самое главное это чтобы ты свой путь нашел, там кто там какими путями тебя к этому к себе настоящему приведет к своим внутреннему этому волшебству, тут уже ну вопрос просто да. или, или тебе интересно в, играть в эту жизнь не полностью самореализации, ты пробуешь делаешь ищешь какие-то свои инструменты, свои пути, сам мастером становишься, сам с другими начинаешь делиться. Или, или mm -hmm. ну, ну, окей, и, и так тоже можно. Я знаю людей, которые не занимаются саморазвитием, и при этом вполне нормально себя чувствуют. Я вот не из тех, кто говорит, вот, если вы там саморазвитием не, раз, не занимаетесь, то все. Нет. Кому-то это важно, кто-то хочет расти, кто-то хочет развиваться, кто-то хочет ускорять приближение к своим целям, кто-то хочет свою мечту все-таки воплотить, не готов отказываться от этого. Окей, кто-то хочет здороветь, потому что чем ты честнее с собой, тем у тебя меньше. Вот ты же рассказывала сейчас да, про эту историю с болезнью. Это что же? Это мышление, это работа над собой, умение. Вот кто знает из тех, кто нас слушает, что за счет вот этого лечебного голодания, просто как ты говоришь, да, на водичке побыть и дать организму самому восстановиться. Mm -hmm. Единицы. Полезно это узнать, ну, кому, кто хочет развиваться. Важная история, что у нас организм да. саморегуляции саморегуляцией у нас уникальный. Что внутреннее состояние влияет на то, что есть такое направление психосоматика, что если ты там, умудряешься быть в высоких вибрациях, то режь болеть будет. Если ты себе не врешь, то свои, и болезни не наступят. Или вообще вылечить можно, если ты в сторону внутренней честности, там честности с собой, с другими идешь. Вообще очень интересные исследования на эту тему есть. Лен, да. всякий раз, когда мы с тобой разговариваем, угу. всякий раз какие-то новые у нас нюансы и темы выплывают. Обожаю просто диалоги. Спасибо тебе огромное, что пригласила, что у меня есть возможность с тобой пообщаться. Это кайф. Тебе ну, тоже -то. спасибо. Я большое, надеюсь, что что-то ценное мы с тобой смогли поделиться. Очень с много. Девочками. Если будут какие-то вопросы, я или... думаю, что крутой эфир получился. Да, с... И с... еще есть будем... вопрос, как тебе да, попасть, конечно. как тебе попасть в работу? Под видео будет обязательно твои данные, твои соцсети. Но сейчас расскажи эти моменты, пожалуйста. Ну, те, те, кому, знаешь, стучащему, да, откроются. Можно в личку в ВК написать, там, в Телеграм, в WhatsApp, куда угодно. Можно там на странице под постом комментарий написать. Но, правда, позже увижу. Редко в сети только по делу захожу. Mm -hmm. Ну, для тех, кто очень хочет, можно, в, если вдруг не нашли меня в сетях, можно написать тебе, и я, я тогда дам телефон, можем прямо созвониться сразу. Вообще можно прийти mm -hmm. на диагностическую консультацию, на личный разбор, потому что первая встреча бесплатная, и просто а, посмотреть для себя какие-то, подсветить интересные фишки. Вот сейчас у меня одно из ведущих направлений – это про то, как человеку, э, эксперту, предпринимательнице за несколько месяцев сделать X2, X3 на лайте, Просто можно прийти и понять, за счет чего сделать прорыв в ближайшие Супер. месяцы. Да. Какой план составить, Супер. как на 300 быть, кому важно. Отлично. Хорошо, Женечка, благодарю тебя за сегодняшнюю нашу встречу. Слава Богу, что прям суперская получилась. Да? И все, кто смотрит нас, подписывайтесь на мой канал. Внизу будут обязательно контакты Жени. К ней можно будет связаться, к ней можно записаться на бесплатную диагностику. И увидимся в следующих видео, в которых, я думаю, тоже будут интересные материалы. Пока-пока. Спасибо а еще раз? До новых встреч.